Стоп! Остановите музыку! Так дело не пойдет, друзья. Это что еще такое? Это поэзия Сергея Степанова. Все внимание на книги! Заходим на сайт, выбираем книгу, читаем, наслаждаемся удивительным словом. Вперед! Ходу!